Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павлова и партнеры». В наших видео мы отвечаем на вопросы подписчиков о торгах и аукционах по банкротству. Обратите внимание, если еще не знаете, уже вышли новые торги, активы госкорпораций. Подробнее о них рассказываем на нашем бесплатном уроке. Для участия переходите по ссылке в описании к видео. И сегодня еще один вопрос от нашей подписчицы Светланы. Подойдет ли подпись с площадки «Сбербанк АСТ» на новые торги? Чтобы понять, подойдет ли ключ для площадки, при этом не важно, какие это торги, например, активы госкорпораций или любые другие, предварительно проверьте его. Если ключ не подходит, то оформите его в удостоверяющем центре, выдающем его для этой площадки. Все зависит от конкретного случая и площадки, на которой проходят торги. Можете не торопиться с покупкой ключа. Сначала выберите имущество, а потом уже оформляйте ключ, который подойдет к этой ЭТП. Как выберете имущество и определитесь с площадкой, не затягивайте покупку ключа, ведь аккредитация займет время. Дорогие друзья, если есть вопросы о покупке имущества на торгах или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем.